Всем привет! На связи Кузнецов Никита. И сегодня хотелось бы поговорить о спортивных соревнованиях в различных видах спорта. Неважно, это настольный теннис, футбол или хоккей. Я зачастую стараюсь посещать различные мероприятия, как говорится, чтобы находиться в этой спортивной атмосфере, быть в курсе новостей смотреть какие-то новинки в области спорта, неважно, там, теннис это или еще что-то. И плюс эта атмосфера, в которой вы находитесь, она дает дополнительный стимул для дальнейшего развития движения, да и просто у вас будет хорошее настроение. А буквально на днях посетили матч баскетбольной команды ЦСКА Единой Лиги ВТБ. Давай Сам был первый раз на профессиональном баскетболе. Очень понравилось, много позитивных эмоций. Также посещали летом много футбольных матчей и также побывали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и Каноэ. это был отбор а, на олимпиаду как вы знаете и а, наши гребцы удачно выступили а, было много поражений за последние годы, но вот э, в этом году как-то ребята собрались и завоевали, э, если не изменяет мне память, бронзовую медаль. То есть э, рекомендую вам посещать спортивные мероприятия, э, находитесь в спортивной атмосфере, занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Подписываемся на мой канал и до скорых встреч. Всем пока!